А вы, кодеры, с вами Кодик. Давайте я лучше начну с предыстории к этому видео и то, что сподвигло меня его сделать. После того, как люди нашли мой дискорд, они все мне в личку начали писать... «Привет, а ты играешь в Call of Duty Mobile?» На что я им отвечал, что уже год где-то не играю, у меня там 65 уровень, я забросил. И мне постоянно говорят «А почему ты забросил? Классная же игра!» И поскольку мне надоело всем отвечать, давайте я раз и навсегда запишу про это видос. Приятного просмотра. Начинаем. Начнем с того, почему на выходе этой игры я, ты, не только я, играли в нее на уроках, на переменах, в маршрутке, дома и везде, где только есть интернет. Ну а вы и сами посудите, в то время, да и сейчас, на телефоне ничего, кроме пабга, стендов и фрифаера нету. Паб хорошо, не спорю, но из режима в нем только королевская битва. Ну а стендов и стрифаер это лучшие игры в мире, про них вообще ничего говорить не буду. И выходит так, что на момент выхода это был лучший шутер на телефоне в принципе. Все в него начали играть, а в СНГ его еще и волсаком пропиарил. Он кстоярый фанат колды, как и я. И игра получила популярность. Я и сам играл в нее на протяжении около полугода, докачал 65 уровень и забросил. Но с чего вдруг? Давайте сперва я расскажу о том, почему в нее перестал играть конкретно я. Ну, во-первых, начался карантин, и все свое свободное время я проводил дома за компьютером. Вышла бесплатная колда, и мой друг купил себе хороший комп. Чувствуете связь? Я сторонник игры на ПК-устройстве, и после выхода в Warzone интерес к геймингу на телефоне у меня полностью исчез. Ну а зачем он, если есть все на компе с графикой в 28 раз лучше и нормальным управлением? Но как же остальные? Почему из всех игроков мобала активно осталась только половина? Давайте посмотрим, что не так с самой игрой. Когда я в нее играл, то замечал частые обновления, из-за которых все скидывается к чертям собачьих. Карты. Ну, типа, камон, что это? Те, которые импортированы с других частей колды, еще норм. Но вот новые просто ужасны. Реклама Кодмобал должна звучать так. Если вы крыса, то эта игра создана для вас. Ну а про то, что донат решает почти все, говорить даже не буду. Думаю, ясно, почему актив в этой игре знатно упал, а ведь все так хорошо начиналось. А что в итоге? Это до сих пор один из лучших шутеров на мобильных устройствах, если сравнивать с другими. Но сама по себе Колда это обычный мультиплеер 10 на 10 и еще немного павга. Я на телефоне в принципе играть не люблю, а здесь не вижу ни одной причины поменять мою любимую Колвар на это. Поймите, да, это хороший шутер для тех, у кого нету ПК. Да у них просто вариантов нету, не фрифайр же играть. Но если у вас есть свой комп, который тянет хоть какую-то колду, то не стоит погружаться в код мобайл. Удовольствие вам это вряд ли принесет. Ну что же, на этом все. Пишите в комментариях свое мнение про Call of Duty Mobile и играете ли вы в него. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Адьос.